Ча, чы, ача, ачара, амч, амчибш, ачшры, ачача, аччын, ачгун, ахача Ахчат, Ахуджа, Абгахуджа, Аджандара, Челоу. Сара сычойт, Уара учойт, бара бычойт. Яра дэччоид. Лара дэччоид. Хара хаччоид. Фера фиччоид. Дара чует. Сара сиччэдзом. Уара уччэдзом. Бара быччедзум Яра дччедзум Лара дччедзум Хара Фиара Фера фиччедзум Дара УАРА УЧА, БАРА БЫЧА, ФЕРА ФЮЧА, УМЫЧАН, БМЫЧАН, ФМЫЧАН, УОДЖИ САПШУ, ПЩЩАРАМШУ, Сара Аджандара кастует. Свиза Адгур пьет дайгит. Ачара имоб. Уже сапшуб, пшярамшуб. Сара Аджандара кастует. Свиза Адгур пьет дайгит. Ачара имоб. Беслан Уабатсуи Ачарх кастует. Яба Аджандара. Измада Ачара. Свиза Аслан Имуб. Уара Уабанхуй Челоу Сенхойд. Он бат суит лухан, уотрэш суит. Он бави, уотрэш